Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, как можно убрать отек под глазом после укола во время лечения кератита? Можно убрать, смешав? Нужно взять глину и добавить туда небольшое количество пепла от сигареты и с водичкой смешать и приложить вот к такому месту. Так, чтобы пепла было немного, а глины было больше. Ну, допустим, одна столовая ложка глины и на кончике ножа пепла от сигареты. Вот такой пепел является катализатором, он уберет вот такой отек очень быстро. Пожалуйста.